Сердечно приветствую, меня зовут Сергей Мамистов и в этом видео я покажу какие э, можно иметь источники пассивного дохода для того, чтобы максимально диверсифицировать э, свой капитал. Я создатель Международной ассоциации независимых инвесторов и уже более 10 лет мы занимаемся управлением личными финансами и подбором различных стратегий создания пассивного дохода. И мой принцип – это максимальная диверсификация. Только хранить э, свои активы в разных источниках дохода, разных активах – это максимально сократит риски. Нельзя говорить, что инвестирование – это безрисковое. В инвестировании всегда есть риск. И для того, чтобы минимизировать риски, нужно знать особенность каждого инструмента и знать, как им пользоваться. И чем больше источников дохода, тем вы более защищены я не сразу пришел к этому методу я вначале был сторонником инвестирования только в акции и мы именно в акции методом фундаментального анализа портфельное инвестирование дивидендное инвестирование это одно из самых безопасных что ли нельзя сказать безопасных с минимальными рисками способ инвестирования но для большинства это был такой темный лес. И для лишь из, так, из 100 человек, кто к нам обращался за помощью «хочу научиться инвестировать», мы предлагали пройти обучение, лишь 10% соглашались обучаться. Сейчас мы, конечно же, много что автоматизировали поиск акций, подбор портфеля. Но в то же время большинство людей спрашивали, куда я могу положить деньги, чтобы вообще не думать. И этому тоже мы посвятили э, свои исследования и несколько лет мы наблюдаем и за роботами как они работают но главное сейчас я расскажу о б, источниках пассивного дохода при которых ваши деньги хранятся именно у вас на счетах то есть ли на счетах брокеров но под вашим управлением и в связи с тем, что появилось сейчас много управляющих компаний, которые со своей стороны предлагают вложить им деньги. То есть у нас есть отдельно, то есть можно разделить на два типа источники пассивного дохода с хранением средств на своих счетах и источники пассивного дохода с хранением средств на счетах управляющих компаний. И так как произошло сейчас много скамов и в связи с этим я призывал и призываю иметь разные источники дохода и в управляющих компаниях хранить не более 10% от своего капитала, а большую часть именно хранить на тех счетах, которые находятся у вас под управлением. И условно мы тоже можем разделить на источники дохода, которые находятся под вашим управлением. Это фондовый рынок акций. И мы этому обучаем. Международная ассоциация независимых инвесторов. И валютный рынок форекс не надо пугаться этого слова то есть да там можно потерять все деньги э, и как и, и в рынке акций можно потерять все деньги при большом очень желании купив очень очень плохие акции э, взяв кредит на нее и так далее то есть деньги потерять можно везде и в том в другом случае еще раз говорю чтобы сохранить деньги нужно четко знать алгоритмы как он работает но валютный э, э, рынок акции как раз открывает возможности с одной стороны делегировать управление роботу это специальная программа которая есть роботов тысячи тысячи роботов есть роботы которые прошли сложные периоды рынка когда рынок там долгое время не откатывался долгое время шел не в ту сторону такие как бы рывки рынка и прошлый год это 2020 год был показательный самый проверочный для роботов и многие роботы слили деньги людей некоторые говорят нет роботы плохо я тоже сам долгое время считаю Считал, что роботы это плохо это зло и форекс это зло пока вот как раз в этот сложный период меня не попросили вывести из просадки счет и я обратил внимание на алгоритмы нашел в них недостатки и Предлагал программистам переписать коды, переписать алгоритмы и обнаружил, что есть уже написанные роботы правильно, грамотно, так как мне хотелось, так как я это видел нужным. Плюс еще есть отдельное направление: это скальпинг когда неважно, куда идет рынок, на определенных позициях рынка можно заработать, потому что там цена делает определенные движения, да, то есть такое часто встречаемое движение. На них как раз роботы тоже зарабатывают. Потому что самому включиться это тяжело, да, то есть это нужно иметь внимание и так далее. А Робот, робот это алгоритм, написанный человеком под определенную стратегию. Так вот есть роботы, которые проверены и которые могут давать достаточно большой процент. Это 0,3, 1% и даже, даже до 5% в день. И даже некоторые 10, 10% зарабатывают. Я знаю те, кто регулярно, стабильно зарабатывает 10% в день. Но это уже профессионалы. Так вот все-таки рынок акций, фондовый рынок акций подразумевает некоторые такой портфель да то есть который приносит 20 процентов в год но э, здесь именно когда вы покупаете акции вы именно занимаетесь инвестированием для меня инвестирование э, как, как в, в, в грамот, э, с грамотной точки зрения это когда ты владеешь определенным активом когда у тебя есть на руках определенные активы которые имеют стоимость которые можно продать в то же время э, когда мы отдаем деньги другим управлением неважно это трейдеры или кто-то еще да то есть это уже я называю доверительное управление, это нельзя называть инвестированием, в моей точке зрения, вы можете согласиться, но это может давать пассивный доход. И во всем нужна разумность. Давайте посмотрим и сравним. Я сделал вам такую сравнительную таблицу. Те инструменты, которыми пользуюсь я, которые проверенные И которые также могут помочь вам сейчас создать источники дохода. То есть разные условия. Потому что кому-то сейчас нужно ускориться. Кто-то готов рисковать. И чем больше процент, тем больше рисков. Но очень важно нарастить, так скажем, разогнать счет. Разобрать, разогнать капитал, стартовый капитал. И процент с этого можно, допустим, перекидывать в акции. То, что сейчас... Наша система обучения и наши системы поиска акций и точек входа позволяют э, сократить резко усилия инвесторов в поиск акций и в, э, в правильной точке входа. Также и роботы тоже на себя берут тоже очень много. Поэтому все, у кого в голове было, о, инвестирование это сложно, инвестирование не мое, как мне это разобраться, э, здесь... Нельзя сейчас так подходить, потому что очень много чего делегировано, есть специалисты, которые дают качественные рекомендации и главное идти в эту сторону, изучать и так же как с машиной нам кажется или там со смартфоном новым, что мы никогда не разберемся, но стоит сделать 2-3 действия, да, то есть вот этот уже инструмент становится нам понятным, мы им пользуемся и думаем, как же так мы раньше не могли этим воспользоваться. Ну давайте сейчас разберем, потом вы можете обратиться ко мне или ко моим специалистам, и мы уже разберем вашу конкретную ситуацию, какая у вас на данный момент сумма, по каким инструментам лучше ее распределить, потому что зависит много от целей, да, то есть вам нужно срочно, вам, вы готовы ждать, вы готовы играть долгу и так далее. Давайте разберем подробности каждого, я покажу. То есть фондовый рынок акций условно делится на три вида. Это... Портфельное инвестирование, когда составляется максимальный портфель акций из разных сфер, и Нобелевскую премию получил такой э, ученый-экономист, как Марковец, формула Марковица, которая используется сейчас э, многими... Крупными управляющими компаниями, пенсионными фондами, он доказал, что если деньги распределить равномерно по разным секторам экономики, то в целом они будут давать в долгую плюс. Вот по такой же формуле мы идем, по такой же формуле шел Ворон Баффет, когда он выработал определенные критерии поиска надежных акций, недооцененных акций и покупка их. В разных сферах дает такую стабильность, что даже если эти акции падают временно в цене, то все равно жители планеты Земля будут кушать, будут одеваться, будут пользоваться энергетикой, будут болеть, им нужно лечиться, и все равно... Ключевые сектора экономики всегда будут что-то продавать, давать прибыль. Это значит, акции будут расти в цене. Временное падение акций тоже возможно. И здесь есть тоже несколько стратегий. Это переждать, это пополнить счет новой наличкой. Или есть еще такое застраховать акции. Об этом в нашей табличке тоже будет. Вот риск потери, как, как этот риск преодолеть. Но в целом можно начинать инвестировать от 1000 долларов. И здесь мы используем метод фундаментального анализа. У нас есть автоматизированная таблица, когда мы уже скачали отчеты, бухгалтерские отчеты 19 тысяч компаний. И по вот критериям Баффета, это разные, различные критерии, автоматически наша таблица программа подсчитывает своеобразный коэффициент надежности акций. То есть максимальный это вот 58. Да, то есть вот, здесь можно сортировать акции по разным степеням надежности и выбрать э, надежные акции по критериям. Этому мы тоже всему обучаем, но в то же время те, кто не хотят сами учиться, да, могут взять эту таблицу. Здесь уже мы создали, скомплектовали уже готовые э, портфели э, для того, чтобы куда можно сейчас инвестировать. Раз, кто-то раз в три месяца, кто-то раз в пол, полгода делает ребалансировку портфеля. То есть могут э, те, кто акции выросли в цене, их продать, те, кто упали в цене, может докупить или заменить на более растущие. То есть это тоже мы делаем, этому обучаем. В принципе по времени это занимает там, ну, 2 часа в неделю и на полгода можно портфель составить и полгода не прикасаться к этому портфелю, это своеобразно в долгу. Можно чуть больше уделять внимание, соответственно процент будет выше, а так в среднем 1-5 процентов в месяц. Следующее направление, когда мы покупаем акцию не чтобы держать в долгу, а чтобы купить, сыграть на повышение либо продать ее, сыграть на понижение, то есть это своеобразный трейдинг и можно тут э, быть э, здесь нам помогает технический анализ мы тоже этому обучаем это дает и 10 и 30 процентов в месяц и в день, то есть можно, да, то есть криптовалюта она более волатильная и э, зная технический анализ, то есть есть монеты, да, которые за собой имеют потенциал развития и рост этой монеты может в день приносить до 50 и 100 процентов. Да, конечно, здесь риска больше, но если мы сейчас пройдемся про, сразу же про минимизацию рисков, что в трейдинге можно потерять до 70 процентов да то есть и выше да то есть э, в рынке акций, э, ну рынок ну падает там в два раза самое крупное падение но обычно он за в течение полугода года возрастает э, и Здесь можно застраховаться и пользоваться рекомендацией опытных инвесторов, куда лучше сейчас вложить деньги. В трейдинге очень важно пользоваться стоп лосом то есть если цена идет не в твою сторону, то ты просто терпишь временный там, допустим, 3-5% убыток, но в то же время избегаешь убытков там 20-30%. И также, естественно, пользоваться рекомендацией опытных инвесторов. этому мы тоже обучаем. И отдельный опционный трейдинг – это своеобразные контракты, они прикрепляются к акциям, ничего общего не имеет с беда опционами опцион это временный контракт который если акция выросла допустим на 5 процентов то опциона за счет покупки опциона вы можете на этом же самом движении заработать 100 процентов да это риск и в то же время если правильно его применять то можно зарабатывать и 10 и 50 процентов в месяц этому тоже учиться да? то есть если рынок идет не туда, в отличие от трейдинга опционы можно так скажем управлять позициями, переворачивать и тем самым сокращать риски все это делается акции покупается у брокера то есть брокер это организация которая не владеет вашими деньгами она не может с ними убежать она лишь выполняет ваши команды купил продал и для зарубежных акций мы используем интерактив брокерс и для опционов но в принципе уже сейчас на российских акциях много представляют уже более там 1600 компаний зарубежного рынка может составлять достаточно неплохие портфели то есть это тиньков там можно вообще начать с 10 там 15 тысяч рублей то есть если вот от скольки можно начать что портфель может составлять от 1000 долларов трейдинг это от 100 долларов опционный трейдинг это ну, лучше иметь где-то 2000 долларов вот. вот вывод средств осуществляется без комиссии один раз в месяц это если мы берем зарубежные брокера по системе swift то есть на вашу банковскую карту в тинькове это очень удобный сервис и там сразу же вам на карту можно приводить и сразу же еще плюс налог считывается теперь необходимость обучения как портфельному инвестированию, да, нужно учиться у нас есть для этого базовый пакет и не... И в котором включается и портфельное инвестирование и трейдинг продвинутый трейдинг там нужно дополнительно доплатить особенность именно нашего обучения что вы можете проходить его в любое время есть уже записанные уроки задания и у вас есть персональный инструктор если что-то непонятно вы его можете спрашивать в то же время многие спрашивают можно ли мы попросим вашу услугу составления портфеля да такие услуги есть, то есть здесь все равно мы для этого рекомендуем не рекомендуем, это наше требование это все-таки купить базовое обучение стоимость базового обучения у нас 30 тысяч рублей туда входит очень много материалов тоже можно начать учиться с 10 тысяч рублей и потом доплатить и когда вы знаете как управлять терминалом как все, да, то есть портфель под ключ у нас стоит 30 тысяч рублей это в принципе этого портфеля вам может хватить на полгода и потом сделать ребалансировку его также по трейдингу мы даем точки входа есть у нас такая услуга в виде клуба и также по опционным стратегиям то есть с базовый курс системы тренинга это 17 тысяч рублей и 70 тысяч рублей это полный курс который включает и базовый и опционный курс это стоит 70 тысяч рублей плюс дополнительно можно заказать услугу подбора под ключ и мы еженедельно даем сигналы входа и уже Опытные трейдеры составляют сигналы входа. Автоматическая таблица у вас особым цветом подсвечивается, когда нужно купить акцию, или это можно сделать просто в у брокера выставить определенную цену, когда цена достигает этой цены, то включается ордер, то есть такие сигналы доступа мы даем, это в среднем приносит 2-5% в неделю. Это для тех, кто как бы не хочет думать, чтобы хотелось, чтобы работало все автоматически, дальше включается ордер, если цена идет вверх, этот ордер подтягивается, если цена опускается вниз, ордер срабатывает. То есть в принципе можно заниматься трейдингом, даже сильно не разобравшись в этом, то есть по ходу, да, то есть инвестируя, разбираясь и при этом, Получать 2 5 процентов следующий вопрос задают если я становлюсь финансовым коучем да то есть если я другим помогаю подключать будет ли мне за это процент конечно же мы платим за каждого ученика который подключился к нашей программе от 10 до 25 процентов это зависит от того какую сколько времени участия вы прилагали к тому чтобы ученик захотел у нас учиться, либо вы просто дали рекомендацию, всю работу провели мы, сколько учеников пришло от вас, являетесь ли вы руководителем центра, то есть от 10 до 25%. процентов. Также мы даем условие, что если вы хотите пройти обучение бесплатно, у вас такая целая группа людей, пришло 4 человека к нам учиться, и вы идете бесплатно. Уровень партнерской программы, это связано с руководителями офисов, когда у вас есть сотрудники, которые работают, туда мы платим процент вам как руководителю с того, что сделали ваши сотрудники. Но такой своеобразно те, кто вот в управляющих компаниях, такое, почему многие идут туда работать, и это привлекает этот доход потому что вам платят процент с того что заработали те кого вы подключили до да, вкладчиков с акциями такого нет и здесь этот источник дохода он не подразумевает В то же время это является самым таким грамотным консервативным именно инвестированием когда вы вот портфельное инвестирование когда вы владеете активом все можно распределять сигналы доступа мы даем Автоматически подбираем портфели. И в то же время вы сами можете научиться. Следующий, сейчас как раз переходим именно к роботам. Это валютный рынок Форекс. Форекс означает, что там работают на валютные пары. И особенность этого рынка в том, что вы, открывая счет, пополняя деньги, открываете счет своеобразной маржой, то есть неким долгом, да, то есть, потому что собственных средств у вас не хватит купить там целый пакет. Там, валютный пакет и э, маржа там применяется там такое кредитное плечо до да, 1000 и так далее и недостаток этого что если вдруг э, вы купили э, на повышение а идет э, вниз то э, когда доходит цена до определенного значения срабатывает такой называемый маржин колл э, и все позиции закрывайте вы по сути теряетесь в ноль, а, теряете, э, в ноль. и э, поэтому Задача робота это уметь вовремя сбалансировать позицию, что робот может зарабатывать как на повышении, так и на, повышение, на повышение талон, на понижение шорт. И э, так сделать, чтобы по ваша позиция, ваша маржа не уходила в минус. И давайте разберем, какие на сегодня есть возможности, то есть те, которые, по крайней мере, мною протестированы уже более года. Это две компании, Trade Капитал. это программисты, которые работают в Краснодаре и автомат fx это ну по некоторым данным ребята из это, э, так трейд капитал здесь неправильно это не трейд капитал это автомат fx трейд капитал здесь и есть еще отдельное направление когда вы можете подключиться просто к опытному трейдеру и э, его сделки будут копироваться сейчас э, отдельно давайте про рынок форекс и роботов да поговорим некоторые как, как это все работает я вот сделал такую схему я покажу сейчас и сами внутри, как работают. То есть есть производитель роботов. Вот он произвел определенную программу. Но он не берет ваши деньги. Вы открываете счет у брокеров, есть несколько брокеров, которые вот уже, допустим, RoboForex уже 11 лет торгуют. Многие из них не имеют лицензию нашего Центробанка, потому, по той причине, что Центробанк в определенное время для всех работников, ну, брокеров Форекса так звинтил цены на лицензию, что им проще было уйти в офшоры и там работать, продолжать работать с клиентами, чем платить бешеные деньги Центробанку, который и дальше говорил типа мы будем с вас все повышать поэтому многие брокеры э, находятся на э, в офшорах но это скажем так, не мешает с чем пользователям пользоваться уже десятилетиями. То есть, есть проверенные десятилетиями пользователей. Теперь, именно цель робота это минимизировать ваше влияние. То есть, для этого даже не нужно иметь открытый свой ноутбук, компьютер. Подключается сервер, круглосуточно работающий удаленный сервер. Его там цена там, 3 доллара там, в месяц примерно. Это все тоже делается вот. Через компьютер можно к нему подключиться, но это означает, что вот такой же Windows, такая же вот программа она работает круглосуточно и туда останавливается торговый терминал чаще всего это мт 4 такое название для подключения робота То есть вот здесь есть валютные пары каждый робот работает у него любимые свои валютные пары есть инструкция к этим роботам есть меню робота есть разные роботы с разным меню с управлением и есть роботы полуавтоматические есть автоматические я сейчас буду именно говорить об автоматических роботах, когда вы запустили их, но не вслепую, и все, вы дальше ничего не делаете. Любой робот все равно требует присматривания к такому некому понятию уровень маржи, уровень вот этого кредитного плеча. Я покажу эти цифры, и за ними важно смотреть, если вдруг робот... Ну, зарывается, идет именно к таким критическим значениям, то вы просто обращаетесь к специалисту, то есть или вы сами научитесь, то есть или вы обращаетесь к специалисту, который может подкрутить робот, подкорректировать робот под определенное значение. Есть роботы, в которых включается автоматически система защиты, и он такой как бы в спячку впадает, то есть не дает вам слить деньги. Это тоже очень важные цены давайте пройдемся по ценам примерно по э, характеристикам и я покажу вам на реальном счете итак у трейд капитала мы проверили э, этот робот т итак у трейд капитала мы выбрали два робота это т 922 он консервативный считается но, несмотря на консервативность он приносит 0.3 один процент день это примерно 8-20% в месяц. У него тоже имеются свои собственные настройки в плане консервативности. То есть можно его посильнее сделать, пожаднее, да, можно попроще. И Атом это считается агрессивным. Он дает 1-30% в месяц. И Атом можно начать, здесь 500, я исправлю 300 долларов. С 300 долларов можно начать работать на Атоме. И 500 долларов это на консервативном на Т 9 теперь у того и другого робота лучше один раз в один раз в, в неделю ой, в день заходить и смотреть на маржу не достигла ли она критичного уровня такая там элемент 500 и конечно же, если не смотреть на маржу, то робот может слить риски да, до нуля, то есть можно потерю сделать и следить уровень маржи, чтобы он был не меньше 500. И здесь следующее управление, когда все-таки дошло до критичного момента, есть такой момент, это долить счет, то есть положить туда денег, чтобы робот разогнался снова, чтобы благодаря новым деньгам, деньгам он... Смог быстро закрыть позиции, ну то есть заработать деньги, чтобы уйти вот из-за этого надвигающегося убытка Либо управлять настройками Сколько примерно доливать, то есть если у вас лежит допустим 500 долларов на роботе То обычно лучше долить снова 500 Через неделю он заработает эти деньги, выйдет из просадки, эти 500 можно снять То есть вот психологически нужно примерно готовиться к такому моменту из брокеров распространен RoboForex и есть такой NBFX, NBFX, там тоже у него есть особые партнерские программы. Выводить деньги можно два раза в месяц без комиссии на карту. Из обучения. Можно с одной стороны самому изучить настройки управлять ими, но можно и пользоваться инструкторами, то есть за небольшую там, денежку, допустим, все полностью, если вам установить робота, все, все настройки проверены, это примерно 3000 рублей. Если как-то подкрутить человек, вы ему даете просто логин пароль к своему удаленному столу, он получает настройки не к счету, да, к деньгам, а именно к столу рабочему, к самой программе удаленно, он подправляет настройки, но это примерно там 1000 рублей стоит, зато ваш робот дальше работает. Uh, стоимость робота uh, роботы трейд капитала стоят либо 350 долларов в год и потом вы снова продляете его либо 600 долларов без лимит то есть вы купили и эта uh, программа у вас остается на всю жизнь вы можете одного робота менять на другого uh, вы можете за 1000 долларов купить сразу два робота то есть это касаемо именно uh, трейд капитал сейчас я по нему пройдусь и перейдем уже на другого затем бесплатно получить робота нельзя в комиссию за продажу робота вы получаете 10 процентов там действует трехуровневая программа партнерская если кто-то ваших людей и ваших людей покупает робота вы получаете с этого тоже процент единственное что при этом лично покупка у вас должна быть там в от а тысячи долларов это вы два уровня получаете от полутора тысяч лично купленных роботов вы получаете три уровня и можно ли получать процент с того что заработали те люди которые купили роботов то торгуют да но это делается уже не через производителей роботов это делают брокеры то есть брокер дает такую партнерскую ссылку ну также как допустим тиньков или кто-то да то есть есть партнерская ссылка если по ней оформляют э, счета у брокеров то вам капает определенный процент это зависит от количества сделок и ну в среднем если человек торгует там тысячи долларов то вам капает ежемесячно ну, примерно 50 100 долларов можно больше зависит от робота Это достаточно тоже э, возможность такая есть теперь давайте я сейчас именно покажу trade capital а потом мы перейдем автоматов x тоже интересные ребята и так вот робот 922 вот смотрим вот сегодня рынок не волатильный то есть он не сильно двигался и сегодня он принес 0.31 вот эта неделя кончилась неделя началась но прошлую неделю он примерно каждый день приносил 1.3 процента в день и вот за июль а сегодня 26 июля то есть за 26 дней, ну естественно, выходные не работают, он принес 16 и 6 процентов. То есть если еще эта неделя в принципе продлится, то 17-18%. Это такая средняя агрессивность здесь настройки просадка вот зачем нужно смотреть вот есть такая просадка вот видим здесь 12 процентов начиная где-то с 30 процентов просадки нужно быть ну, как бы... это у него автоматически включаются настройки то есть как выглядят настройки у каждого робота вот здесь настройки недостаточно большие здесь Специалисты это знают, есть инструкции, то есть можно изучить, можно корректировать эти инструкции, то есть различные управлять настройками. Здесь у него несколько алгоритмов, по каждому алгоритму настройки. И следующее, зачем нужно смотреть, это вот уровень маржи. Вот здесь сейчас 4200, надо, чтобы было не меньше 500. Если это случается, то да, нужно обратиться к специалисту. И есть бывает такой период, вот здесь вот тоже своеобразно вот эти проценты просадка у каждой пары валютной и надо смотреть чтобы она была там не больше шести процентов если 6%, процентов тоже надо чуть-чуть подкрутить сейчас я покажу мне где-то есть здесь пара которая зарылась но ну, вот было шесть процентов сейчас три мы подкрутили то есть вот в принципе здесь посмотрел все нормально фурвичит все чуть что-то не так ну допустим приблизилось 700 можно обратиться, посмотреть, то здесь нет такого, что прямо вот горит, горит, прямо срочно-срочно. У него здесь действуют механизмы защиты. Это был 9.2.2 и э, атом, атом агрессивный, он побыстрее набирает позиции, вот э, сегодняшний день 0.6%. Тоже есть уровень маржи за ней. Здесь 13 тысяч достаточно большой. Но если вдруг что-то идет не туда, вот видим, да, такие резкие движения. То есть здесь этот робот я пока не проверял на резких движениях, но в инструкциях, да, говорится, что нужно быть внимательным. Вот, допустим, резкое движение. Если он откатится вот здесь, вот красное, это закроется позиции в плюс. Но если долго пойдет не туда, то нужно быть внимательным, пока у него хватает. Здесь как раз этот робот управляется, минимизируется рынок за счет долива денег. Он дальше их использует во благо себя и становится всем хорошо. <смех> вот. Это э, консервативный э, трейд-капитал. Исчезла куда эта картинка. Следующие э, роботы это э, роботы компании автомат fx э, там очень серьезно трейдеры вот которые по 10-15 процентов в день зарабатывают и у них есть такой консервативный робот Grid. они гордятся им тем что за три года э, этот робот ни разу не слил деньги и приносит он примерно 6-8 процентов в месяц э, э, закинуть туда деньги можно от 500 долларов и ну, такая как альтернатива такому накоплению да, достаточно хорошая спокойно сдержать да, там какой-то резервик вот. с одной стороны да нужно следить за уровнем но ну, вот так вот он устроен что он много с одной стороны по сравнению с другими роботами много не зарабатывает но много не сливает королем у них их гордость является скальпер автомат fx долгое время этот робот был исключительно в ручном управлении то есть нужно было он работает по особым сигналам, и когда сигнал появлялся нужно было вручную их нажимать и недостаток что если ты находишься не у компьютера то ты пропустил сигнал то три месяца назад они объединив несколько индикаторов Именно сделали его автоматическим, что даже если ты не находишься у компьютера, этот сигнал появляется, компьютер, робот включает э, сигнал на покупку. И достаточно высокий, более 98% отработки этих сигналов, если вдруг сигнал ну, пошел не туда, можно его закрыть в минус, там, одной кнопочкой закрыть минус, это такое, как бы, жертва, да? то есть одна там, из 20 может быть входов, может быть с минусом, но это не в ноль положить денег можно от 300 долларов и я знаю результат это агрессивное управление роботом когда мужчина положил 200 долларов и за месяц довел счет до трех 30, тысяч долларов это агрессивный вход тоже можно поиграться таким образом но это очень сильный результат то есть я год уже слежу за этим и действительно сигнал отрабатываются тоже нужно следить за уровнем маржи немножко да присматривать так за ним вот. И также у компании Automat FX более 10 роботов, которые э, можно выбрать на разный вкус. Я не все их проверил, хотя у меня есть, но не все их... То есть вот, эти, э, вот этих роботов пока мне было достаточно, но есть еще куда диверсифицировать. Э, из особенностей по цене. Э, каждый, вот три робота, любых три робота на выбор, вот, все, точнее, пакет из трех роботов можно купить за 900 долларов. Если открывается партнерский счет на RoboForce, счет компании. Также эти роботы, особенности предыдущих, можно получить бесплатно, если открыть партнерский счет у брокера NPBFX. И робот Grid можно приобрести, если открыть счет 500 долларов, то есть вы кладете на счет 500 долларов, и вам дается бесплатный робот то есть ребята зарабатывают за счет процентов сделок которые вы совершите скальпер вот такой который мега такой крутой да то есть можно получить бесплатно если вы открываете счет у брокера npbfx за и кладете на счет 2000 долларов Ну и бесплатно другие роботы можно получить если вы кладете на счет брокера 1000 долларов и ей торгуете также действует партнерская программа что вы получаете 10 процентов от проданного брокера или если человек подключается бесплатно то вам платят определенный процент там 10 процентов с прибыли которая принесет за счет торгов здесь нет многоуровневой программы то есть вам платят только за тех кого вы привлекли но в то же время вы получаете определенный процесс того что на торгуют другие люди давайте покажу как раз скальпер. Особенности робота-автомат, скальпер-автомат FX заключается в следующем, что это авторские индикаторы ребят, что есть уровни покупок, покупок диапазон центок торговых и красным цветом выражен, и э, диапазон цвет синим, это уровень продаж. И так замечено за 12 лет, что обычно если цена подходит к синим уровням и выходит за них, то она стремится вернуться либо к началу этого уровней, либо вообще внутрь торгового диапазона и когда появляется такой сильный продавец это означает что большая вероятность что цена пойдет вниз Вот как раз на этом работают определенные индикаторы красной стрелки и раньше когда красная стрелка появлялась еще дополнительно приходит сигнал в телеграм-канал нужно было просто нажать кнопку open sell то есть он набирает позиции в продажу и сразу выставляет take profit это конечная цена и когда набирается определенная прибыль она здесь может цена танцевать вверх-вниз-вверх-вниз то есть набирается когда позиция идет вверх он набирает продажи когда вниз он закрывает и когда набирается определенная прибыль это примерно 0 5 1 от депозита то так называемый торговый цикл заканчивается и эти сигналы они срабатывали скажем так в в 70% случаев, то есть было 20, точнее ну, где-то 80, 20% случаев, когда цена очень далеко уходила за пределы канала. И здесь они объединили несколько индикаторов, вот появился такой желтый индикатор или там он в других зеленый. Вот этот индикатор в 98% случаев отрабатывается и если он показывает бай, то дальше цена чаще всего уходит вверх. Также эти индикаторы работают на криптовалюте уже те кто занимается именно сигналы когда нужно покупать а кто торгует на криптовалюте что если биткоин идет вверх то все практически альткоины монеты идут вверх и очень важно понимать сейчас монета идет вверх и вот здесь вот когда сигналы buy вот по их индикаторам, это чаще всего что рынок идет вверх и это хорошо для тех кто занимается трейдингом потому что в день на Bitcoin, на, на криптовалюте можно заработать 20, 30 и даже 100 процентов так вот имеет индикаторы сейчас они настраиваются автоматически и когда появляется стрелка включается цикл автоматически вот это огромный плюс сейчас и можно настроить менее агрессивно то есть чем дальше уходит цена за пределы диапазона, тем больше вероятность что она вернется вниз и можно настроить что цикл включается только когда цена уходит высоко вверх сделок будет меньше но зато они будут наиболее вероятны вот таким образом увидим вниз вниз вниз вниз вниз цикл закрывается вверх цикл закрывается Все вот такой робот тоже можно настраивать лотность то есть агрессивность то есть можно настроить что это один цикл вам принесет допустим 0,5% в день, да, а можно этот же самый цикл настроить более агрессивные, настроить настройки больше, и это принесет там 2% за это же самое время. Единственное, что опять нужно смотреть да, за маржой, вот свободно маржа, уровень маржи, это очень важно, когда уже работают позиции, и если что счет доливать. Либо закрывать с минусом есть такое. Тут тоже есть кнопка «Закрыть все ордера» именно этой пары с минусом. То есть, допустим, вы ушли там минус 5%, но зато вы сохранили маржу и капитал за счет просто других торговых циклов. И вы зарабатываете больше. То есть, вот подытожим. Вот такие инструменты есть. Да, есть еще отдельно. это, Как я и сказал, это подключиться к оперовальщику также деньги находятся у вас на счетах валютном, то есть копировальщик не владеет вашими деньгами, не надо дяде отдавать деньги, он просто делает сделки на своем счете, они автоматически копируются к вам, и вы можете сделать степень агрессивности, что допустим лишь половина лотности заходит вам, то есть если он ошибается, вы не все ошибку принимаете, то есть он уходит допустим минус 50 процентов, вы уйдете всего в 25. Он... Но зато если он заработает 100 процентов, вы заработаете 50, то есть такая и автоматически брокер RoboForex списывает с прибыли раз в неделю у вас определенную прибыль ему на счет то есть вот обычные копировальщики от 1000 долларов примерно и риск тут уже лежит на непосредственно на том трейдере который вы выбрали и, в принципе мы знаем достаточно ну, стабильно показывающие э, результаты трейдеров. Но это тоже один из инструментов. Но здесь ничего не надо платить. Да? Просто открыли счет, положили 1000 долларов, подключили скопировальщику одной кнопкой. И все, он, он работает. Да? То есть вы получаете прибыль. Опять же самое лучшее это иметь в разных источниках. И грамотный подход это когда у вас фигачат роботы разная, прибыль с этих роботов вы снимаете и переводите в консервативные инструменты, либо в портфельное инвестирование, то есть все деньги лежат именно в настоящих активах, потому что когда у вас на руках акция, вы юридически владеете частью предприятия и несете прибыль. Вот таким образом это устроено, обращайтесь, мы вам поможем, это и хорошо с точки зрения расширения ваших Источников дохода, и вы можете помочь очень многим людям, кто сейчас говорит, я блонинка, я ничего не понимаю, у меня нет времени управлять, у меня нет времени разбираться. Все сейчас можно автоматизировать, все можно сейчас это сделать. Ну и, соответственно, заработать на продвижении, на повышение у людей финансовой грамотности. Успеха вам, будьте богаты и счастливы. Пишите, звоните, разберем вашу ситуацию, то есть для меня, я всегда, мне важно знать, какая у вас стартовая сумма, какие у вас ближайшие цели, можете ли вы пополнять ваш счет и таким образом мы можем разработать стратегию, как даже с небольшими деньгами выйти в большие плюсы и становиться богаче и счастливыми. Всего доброго, до встречи уже на индивидуальной консультации.